вижу, что Бог поднимает молодых сейчас. А, ну, это не значит, что мы списываем, да, себя. Но я вижу, что движение за молодыми, за теми, кто знает языки. И я призываю, знаете, ребята, давайте учить языки. На том месте, где мы служим, нужно и чтобы мы сказали Ему «Да, да, Господь». Давайте мы сейчас встанем, помолимся. И просто, Господь, мы призываем Тебя на это место. Дух Святой, приди, пожалуйста. Просто помажь каждую песню, помажь каждую ноту, каждый звук. Боже, Господь, каждый голос. Пусть будет пронизан, Господи, Твоим помазанием, Твоим присутствием. Где мы говорим, что мы несовершенны, у нас нет совершенных операторов, поэтому этот вопрос с кабелем мы отдаем Тебе, Господи. Господь сам звук. Боже, мы просто говорим, что мы сейчас, здесь, нуждаемся в Тебе, мы любим Тебя, мы смиряем свое Я, мы убираем свое эго, мы готовы служить других, принимать других у себя здесь. Господь, и я э, верю, что когда-то, как ты отбирал армию Гидеона, так ты сейчас отбираешь, Господь, и готовишь армию свою для того, чтобы мы что-то совершили на этом месте, на этой болгарской земле. И мы хотим быть участниками твоих великих свершений, Господь. И я прошу тебя за каждого, кто сейчас здесь стоит. Господь, дай ему личное откровение, где ты его видишь, как он служение как двигаться если у кого-то есть сомнения господи убери сейчас сегодня мы провозглашаем здесь служение когда ты будешь прокладывать путь и когда ты каждому лично покажешь как двигаться убирая гордыню убирая личные амбиции какие-то личные желания мы двигаемся за тобою наша сила обновляется в тебе Наша сила, наша энергия, она только в Тебе. Только тогда, когда мы двигаемся за Тобой, входим в Твое помазание и делаем Твои Божьи дела. Аллилуйя! И мы будем сегодня еще прославлять Господа. Церковь мы будем прославлять Господа. Аминь! Аллилуйя! Субтитры а создавал Еще раз Субтитры сделал Ты наш бог, а Дунай Элохим.